Обращу ваше внимание, что здесь 6 апреля, а там, где он написал, что готовы работать, 13 и мы до этого молчали, мы ничего не говорили, мы не спрашивали, что там, как, приняли решение, нет, подумали, нет, что будем работать, нет, потому что это бы означало откат на предыдущий уровень, и он мог бы диктовать свои условия. Ну, это чисто продажная фишка, короче, он закрылся, вот реквизиты прислал и так далее. Кстати говоря, мы с этим проектом так и не начали работать. Знаете почему? Потому что я писал инструкции и принял решение, чтобы его не возьмил. Вот я ему сказал, давай потом. <свят> вот. То есть вот эти все, там, сколько, две недели переговоров, да, <свят> по переписке, для него ну, смеш, ситуация смешная, ну как бы не для него, наверное, да. Но это ладно. А, здесь вопрос, да, что вы увидите на этом скрине? А, то, что... Во первых дата, да, то есть вот то, что я обозначил, что мы не э, задавали никаких вопросов, даже жаттям не занимались, мы ждали, пока он ответит, потому что другого варианта у него не было. Он либо сейчас ответил, да, либо через какое-то время вернулся к нам и просто продолжил бы э, продажу, продолжил, бы. то есть мы не начинали бы с нуля в любом случае. Здесь вот написано, э, что мы там договор, что-то там, ну ответ на вопрос его. Однако сможем начать только на следующей неделе. Если ок, высылайте реквизиты, сформируем договор. Вот. То есть здесь еще раз: ну как, не то, что формируем для него значимость, да, а делаем себя главным действующим лицом в этой партии. Да. То есть мы человеку говорим, что да, несмотря на то, что мы начинаем работать, все хорошо, все совпало, мы нашли друг друга, но работаем как бы на наших условиях. И все нормально, принимается. К этому же относятся и регламенты ведения проекта, которые мы заказчику скидываем, и структура, по которой мы работаем. То есть он должен знать, каким образом мы идем и так далее. Вот, То есть если проект начинается, мы обязательно проговариваем эти вещи прописываем текстом чтобы мы знали на что ссылаться если человек допустим говорит что нам трафик нужен еще вчера то мы говорим что у нас четыре дня длится запуск то есть мы в течение четырех дней формируем все для того чтобы нормально запуститься с получением результатов мы по-другому не будем работать вот и он принимает и в тех случаях где не принимает мы готовы вернуть деньги Потому что мы находимся на стадии, что у нас есть финансовая подушка, у нас есть пул клиентов, которые постоянно генерируют деньги, у нас есть там, побочные каналы, которые приносят деньги. У нас есть постоянная лидогенерация, которая условно бесплатная, вот, а платную мы включаем, вот, когда идем в целенаправленно в, в какую-то нише. Вот, поэтому это такой. Ну, на это, наверное, чуть больше надо внимания уделить, да, то есть вот эти, здесь я в презентации этого не обозначил, но на самом деле, чтобы у вас был средний чек, который вас устраивал, должны у вас быть несколько условий. Ну, то есть, во-первых, кроме того, что вы должны быть там морально к этому готовы и так далее, у вас должен быть финансовый резерв для того, чтобы вы имели возможность принимать решения не на основании денег, не быть зависимых от тех денег, которые к вам приходят. Вот, то есть, чтобы э, проекты, с которыми вы работали, не влияли на вас финансово, мы могли отказаться в любой момент. Это свобода в принятии решений. Вы понимаете, что если у вас, грубо говоря, лежит 4-5 месячный запас вашего э, среднемесячного расхода, э, то все нормально, вы можете диктовать свои условия. Если у вас этого нет, то, да, конечно, вы, э, скорее всего, будете в некоторых моментах позволять себе что-то взять, что потянет ваше время и так далее. Но это нормально, понимаете, на это уходит время для того, чтобы сформировать. Вот я целенаправленно сформировал свою финансовую подушку для того, чтобы была возможность комфортно работать дальше.